Так, спасибо вам, что пришли. Надеюсь, что еще хотите... в сознании Я по первому образованию инженер, принятия заканчивая, работаю инженера в, в по своей, да, второй высший у меня MBA, я его преподаю и приношу как бы массу. При этом я занимаюсь инвестированием и трейдингом. И это мы обучаем. А это Меня зовут Ирина Гаевская, я психолог, я бизнес-психолог, и э, я веду блог. И сейчас я сделала такой был проект в Волгограде с Селина. Если упадался, есть такой хэштег, кто-то уже был, кто-то хочет попасть то никак. Ну, мы познакомились, у меня такой формат, я приглашаю секретных экспертов на свой бизнес-завтрак, и мы таким образом познакомились. Ну, раньше познакомились, мы как-то так нашли взаимопонимать, Да, узнали друга да, у меня вот такой вот смысл планы на бизнес-завтраке. Тематически, и э, Григорий рассказывал про финансовые инвестиции. Мы рассматривали тему пассивный доход в интернете. Э, и решили, что надо тему развивать и продолжать идут вот, такой вот формат. С его на самом деле это первый, первый опыт. Я надеюсь, у нас все получится. И ну, вообще мне не хочется, честно говоря, чтобы интерпретационный формат будет наставлен на то, что что мы будем считать, и вопрос, да? да? Вот, поэтому я надеюсь, мы так сильно замутствовать не будем, будет <осососос melhores> такой формат. <в> ну, и две точки зрения. Рациональная так, и нерациональная. Хорошо. Э, если можно, давайте познакомимся. Александр, Александр, я уже знаю. Ирина. Ирина. А, а, а, Алла. Ала. Наталья. Юлия. <на <overwhelm> <Nope>. Скажите, пожалуйста, вот еще раз повторяю вопрос, да, для какой информации вы пришли. Может быть, мы вообще от всего этого отступим и будем рассказывать то, что вам интересно. Да, мы на этом. Да, мы Да, мы на этом. Мы на Мы на этом. на этом. Мы на этом. Мы Мы на третьем этаже точка кипения, и там прямо на уходите. Да, да. Видимо, надо подняться по лизнице и свернуть там, право. Тема финансов вообще всегда интересная. Да. приумножение да. вообще, здорово. Да. Если бы как увеличение с нуля, то это тоже хорошо. Ну, да. очень обширно потому что у нас, к сожалению, по крайней мере, у меня. За мою жизнь никто не преподавал тренадцать. Как к ним относиться, куда нести, куда не нести, как приумножить и как не вляпаться, например, и в пирамиды, и в кредиты по возможности, то есть, если, ну, как бы четыре темы, да? Вот. Или, либо куда, не ну, пусть по чуть-чуть, но, ну, хорошо. Смотрите, вот, вот, а, а, давайте мысли, а, как правильно инвестировать? Да, ну, друзья, да, как правильно инвестировать. Безопасно. Да, безопасно. Безопасно. Угу. Второе, что я услышал, это да. о том, как управлять денежным потоком, чтобы было что инвестировать. Потому что если мы инвестируем в ноль, то мы получаем... осуществить множество возможностей. Почему именно Александр должен с тобой согласиться? А, ну, он человек, он был зам... секретный Попробуй... агент. Я, а, я просто выясняю вообще, кто, кто есть кто. А почему именно Александр? Александр, почему вы Не знаю. Нет, Да нет, правильно вы говорите. Я просто тоже работаю в финансовой сфере уже девятый год. И имею там свои тоже активы, и капиталы, и клиентов, которые все тоже на пассивный доход и так далее. То есть почему я пришел, мне интересно, ваше видение, ваш опыт узнать, ну и хорошие психологи сказали, что сразу сюда это пригласили я не смог сказать. еще какие-то вопросы пожелаем. вот прям что бы хотелось сегодня услышать? ну вот следующий вопрос вы для определения, чтобы ну нас охватало. ну смотрите да, вот там я еще не финансовая Паша, а Как посчитать сумму необходимую для пассивного топлива? А все зависит от того, кто сдастся. А я же говорю посчитать, как с вами. Это же не про а я прохожу. Сумму для вложения, для того, чтобы да? обеспечить кассивный да, Когда я заинтересовалась темой инвестиций, да. вот, то, ну, понятное дело, там на ютубе я вообще ничего нормального не нашла, а, нашла в Инстаграме одну женщину, которая заявляла о себе о том, что она инвестор, реальная инвестор, и она может помочь инвестировать. Вот, мы с ней созвонились, писались, начали общаться возможно нет я уже не, не помню я сейчас не помню но по виду я могу узнать нет по-моему Елена, Елена. Вот. и э, что выяснилось по факту что человек много куда вложил свои деньги и ни копейки пока еще ни, ничего с этого не получил вот. и она только ожидает потому что компания развивается компания выходит на рынок и прочее и прочее и у меня остался вопрос, а где же реальные инвесторы? Мне очень хотелось таковых увидеть. У И человека не какого-то там с миллионами, да, который мне что-то там расскажет, что для меня недоступно. А вот реального, ну, посмотри, человека в ну вот поэтому я и пришла, мне хотелось ну, реальных людей увидеть, есть, 5, у которых не мыльные пузыри Здесь тонкость такая. Есть разные стратегии инвестирования, да, есть долгосрочные. Есть вообще стратегии инвестирования на пенсию. Человек вкладывает и ждет, куда он у нас нет. Но дело в том, что он может не дождаться ведь. Даже... Это от вас зависит. Сейчас ну, надо ну, да сейчас быстро. Сейчас тренды. Да, да, Мне кажется, плавится. сейчас вот uh, у Вена заключалось uh, вот, uh, два без запроса. Пройти инвестора. И сколько времени нужно для того, чтобы получать пассивный доход. Вообще как считать сумму, да, это про количество. Но сколько времени еще нужно, пока вот это количество, вот этот пассивный доход будет достаточным. Не вопрос. Сейчас прям на пальце посчитаем. Все просто. У Что меня хотите. такой вопрос, да, мы ну, как родители, во-первых, сами нам интересно позиции внести. Екатерина Максимов меня Да, У меня двое детей, как мне как мама, да, как. Я говорю, женщина для чего? У нас должны иметь а деньги приумножать? Да, Но мне тема интересует перспективы развития детей, то есть дать их учить инвестированию, потому ну, что сын сидит, да, мы с собой взяли сегодня на себя, то мог тему денег нравится. Дай мне деньги, <соцентричен> дай им поготор, на, на то, то есть, да, во-первых, как мама умеет а, сформировать ему капитал, да, но, и, как я читаю Роберта Киосаки, нужно детям не деньги давать, а удочку, то есть да. научить ему этому, да, то есть вот как бы тоже такие советы, как вот, с детьми заниматься на эту тему. Да, это уже... <соцентричен> <соцентричен> <соцентричен> Я не детский ситуаций. Я понимаю, а это ну, не научится. Ну, да? Школьная sudden, немножко другая, да. Tripod. Измени школу партии. Понятно. Так, еще может быть? Ing, я пришла послушать, допустим, вот вашу, <ripped roll attributed> потому что я тоже являюсь инвестор, уже тоже не первый год. Вы уже нашли трех А еще сидят все остальные, которые молчат, они тоже инвесторы. На самом деле. Почему? Потому что вклад в банк это тоже инвестиция. -то а, ну, тогда я тоже вот, видите, Мы нашли инвесторов, мы ответили на вопрос, как искать инвесторы. Ну, Надо ходить на мероприятия. Да. Вот. Просто... Каверине, да? ага. Просто финансовый интеллект и э, стратегии инвестирования зависит только от вас. Вот чем больше у вас есть э, знаний, чем больше у вас есть инструментов, в которые вы можете инвестировать, тем больше ваш финансовый капитал. И всё. Тут никаких секретов нет, надо учиться. Все. еще один важный вопрос, да, как побыстрее избавиться от ипотек и кредитов? А у нас есть. Такое. Как? А, <соспит> с <соспит> же, как? Да? с кредитами, что? Как с кредитами? Логично, быстро. Логично. Так, ну все, тогда тогда начнем, да? Значит, первое, то, что кто знаком с Робертом Киасаки, тот знает, да? Кто не знаком, то сейчас послушает и тоже кто знает и помнит. У нас есть два основных элемента финансового потока – это активы и пассивы. Активы по-простонародному – это то, что всегда, в любой ситуации, приносит вам в карман деньги. Независимо, болеете ли вы, уехали ли вы в отпуск, уволили вас с работы, актив всегда приносит вам деньги в карман. К примеру, это может быть акция. Да? «Газпром» выплачивает свои дивиденды вне зависимости от вашего состояния здоровья и местонахождения. Ну, к примеру, если у вас организован бизнес по аренде недвижимости, такая же история, у вас есть управляющий, управляющий рулит финансово, актив вам постоянно приносит деньги. Вот актив. Можно сразу да. по вопрос вопрос? Эту тему можно поднять Аренда недвижимости? Ну, пожалуйста. Нет, ну, впоследствии, я Пассив это то, что вынимает деньги из вашего кармана вне зависимости от вашего самочувствия. Для меня паразитные пассив это сотовый телефон. Они в этом году увеличили чуть на 15%, да? Оплата, оплата, оплата, да. Оплата, да. Угу. И они это будут делать постоянно, потому что они являются монополистами по как городской связи, насколько у кого не осталось, осталось Собственно, я всю жизнь занимался, ну не всю жизнь, да, институт интересовался экономикой и смотрел на экономику предприятия как на экономику человека, и переносил понятие из экономики в учета предприятия, э, в человеческую жизнь. Да? То есть здесь мы то же самое делаем, активы-пассивы, вот когда садимся дома с тетрадкой, расписываем активы-пассивы, сейчас мы еще на доске будем это все делать, делать с вами, прибыли-убытки. И потом у нас получается движение денежных средств. Это последняя такая строка, которая суммирует а, все прибыли-убытки от пассивов к активов. Мы сегодня с вами потренируемся, прямо. если кто-то смелый, то может подойти мы его баланс можем посчитать, рассмотреть и переделать. Вот. Это как э, бухгалтерский баланс уже выглядит в конечном результате, да? в конечном итоге. Ресурсы для девушек искочил, или а ты что нибудь хочешь сказать? Ну, вот, ну, я как, с психологической точки зрения, я буду комментировать. На, то есть, вот, я считаю, что да? хотя я лучше у нас тоже. Все проходили, я рисовала эти самолетики но для меня это совершенно ужасно. Вообще, когда вот такие вот вещи я вижу, у меня резко это отключается, как-то вообще сенсорное восприятие даже не перестает понимать, что мне говорят, что это Ну вот так Тем не менее, с рациональной точки зрения, рационально, психологически, я могу для себя структурировать. Есть активы, есть пассивы, но и активы и пассивы еще подразделяются на две части тоже условно. И вообще, ну такая вот есть цифра хорошая 4 на самом деле, есть четыре части и пятый элемент, который все объединяет. И будем возвращаться к этому. На самом деле, это пятый элемент – это внимание. То есть, куда мы направляем свое на внимание, там у нас и появляются и движение и увеличение количества, и наоборот финансовая дыра, да, там, там, платить кредиты надо, там, вот это вот. А, то есть куда мы направляем внимание, так у нас, там у нас и происходит что-то. Там появляется энергия, там появляется движение. А, ну, Оно может быть качественным, может быть некачественным, но мы там вот так вот. Четыре элемента. Если мы говорим о активах, как то, что у нас... День да? Все по твоей теории, Да, потому что это теория первого элементов сознания, но это крутая такая штука, я по секрету рассказываю а людям, которые в клубе. Но это матрица на самом деле базовая, которая применяется вообще везде. В том числе и финансы. Я лучше хочу сказать, что и активы, то, что мы получаем из состоит из двух Это то, что мы зарабатываем через управляемые риски. То, что мы а, вот эти вот стартапы, выигрыши, случайные какие-то вот, ну, какие-то вот подарки там, я не знаю, вот, у девочек подарки, у мальчиков, это, скорее, наверное, выигрыши будут. Это не обязательно прям какие-то азартные игры, но это то, что приходит спонтанно. Вот раз вот какой-то вот... Или стартап. Везение. Ну, везение, да, где работает элемент случайности именно элемент случайности то есть то что мы зарабатываем это мы пошли прям встали на работу пошли там, переговоры провели или там, или, там вагоны есть какой-то применили усилия мышечное или интеллектуально для того же за это мы получили ресурс потратили свой получили и здесь нам не просто прокачиваться здесь нужно просто объективно быть это менеджерская работа меньше делать телодвижение, причем активно. Ну, делать оптимально лучше а делать одно активное движение и точно в целом. Вот, вот в идеале. Да? То есть я прихожу на работу, и сразу у меня сделают малированные, я нормально там в <с> <с> <с> <с> Тарланде. Вот, Все нормально. И второй вариант это то, что про активно касается, да? И вторая часть это вот спонтанные вот эти вот вещи. Но дело в том, что вот, э, спонтанные, такие случайные заработки, они достаточно много э, места занимают в нашей жизни, и их вот игнорировать не стоит. Здесь вопрос, опять же, куда внимание, э, куда мы больше направляем? На то, чтобы работать и зарабатывать эту зарплату? Либо уделить внимание тем процессам, которые уже есть, и может быть там, может быть, кто-то удивится, что «Ой, оказывается, я вот столько вот случайно там как-то пришли эти деньги. И тогда э, вырабатывается такая вот тема, когда э, понятно, что такое баланс, да? когда мы понимаем, откуда реально приходят реальные деньги, где у нас больше всего ну, продлевают. Что касается пассивов, это то, что забирает. Это может быть. Ну вот то, что вот затраты и то, что вот, необходимо. Да? И то, как бы тратим, И то, что мы тратим, но это да, все-таки да, является инвестицией. То, что мы платим здоровье. То есть вот сотовый телефон, оплата сотовой связи – это один пассив. Вот качественно, да, вот. Оно немножко другое. То, что мы при удобном случае могли бы разбежать, То, от чего мы легко могли бы отказаться, если бы была такая возможность, вот не надо платить, все. Но он продолжает он пользоваться, но платить не Вкладывать в свое здоровье не вряд ли откажется. Почему? Потому что там еще есть э, тема э, не волевого, но мы не вынуждены это делать, а мы реально хотим еще это делать, потому что это там приятно, это приятно быть здоровым. И инвестиции, если переводить на финансовую тему, да, вот, есть э, люди, которые получают удовольствие от того, что они коллекционируют какие-то ну, золотые серебряные монеты. Я, например, про человека, который Приходит домой, у ну, меня там стол, там, а там типа, он да. за... садится в кресло кошелек, раскладывает, и вот он их перебирает. И вот, вот это такой интеллектуальный да. оргазм, да, вот да. просто вот я понимаю, что мне это немножко недоступно, но есть люди, которые реально получают от этого удовольствие. Я это Не таксист, да, что вместо 10 рублей 20 копейков. С... Я залез. Стоит, стоит Помогу, знаю, что... ну, таксисты, они вообще очень такие. У меня однажды тоже там какой-то ну, чемпионат, что ли, -то, тоже я понимаю, что нам дороже стоит своего номинала. Я не знаю, как ее про качество говоря. Вот это вот пример общем, того, что вот мы инвестируем, а как мы из этой инвестиции можем вытащить доход, вот, вот это уже про ликвидность. Я прокомментировала, да, с психологической точки зрения, вот, и активы, они тоже неоднородные, и э, там везде присутствуют действия, спонтанность, эмоция обязательно, и некий ресурс долгосрочный, мы, на который мы тратим свое, с одной стороны, условно, да, тратим внимание, управляем внимание, какие-то ресурсы туда вкладываем, да, но мы от этого отказаться не можем. Вот такой комментарий, я думаю, эту тему немножко раньше, дальше будем развивать. Если вопросы возникают, то, чтобы задавать, меня будут развивать. Угу. Я вот начинаю немножко накипывать такой баланс человека и семьи, да? Вот а, когда актив-работа, допустим, вы можете со мной фантазировать, давайте, прибыль от а, актива работы. Какая? Какая прибыль от актива работы? В любую сумму Квартира. А от это так как это бассейн. Квартира, это как это пассив, у нас убытки будут. А, какой примерно убыток при квартире? Подплата. 6 тысяч. Ну, да. 6 тысяч. Машина. Я одно время целый год гонял в Красноармейске с 7 метров. У меня 10 тысяч уходило потом признание. Для, это на месяц для тех, кто сейчас, знает, да, для тех, кто знает, сейчас <с это нормально. кто не знает, наверно полезно. точно кредит есть в нашей копилке, есть несколько сколько, ну Итак, работа нам приносит 50 тысяч рублей, да? а пассивы у нас забирают 56 тысяч рублей. Это происходит ежемесячно. То есть ваш денежный не ваш. То есть денежный поток в данном балансе составляет минус 6 тысяч рублей. То есть постоянно вот эту сумму нужно откуда-то из внешних ресурсов, источников, там, по заработке. Да? Вопрос Хорошо. теперь, как переделать э, этот баланс э, более подходящим для нас, чтобы вывести хотя бы на номер. Увеличивать саду папочку, если это возможно в бизнесе. Пожалуйста. Чтобы уже выставили невозможно. А при каких условиях это возможно? Я прям сказываю, возникает вопрос. Этого, есть есть, есть берут, рыночные да? ограничения, да. Да, есть цена, по которой рынок вас не купит ваши услуги или продукты выше, чем. А вам надо больше. Вот, то есть вы пытаетесь, ну не вы. Вообще, человек пытается продать услугу там, за тысяч рублей. А эта услуга на специфическом сертифицированное, ну, не так. Плошь. Здесь, просто, это, это не психология, это э, система манипуляции, когда мы помогаем, по сути, деньги, людям, людей, но это не про заработку. Как да, про создание дохода, это не про заработки через... честные что ли, ну, не знаю я, да? То есть это про манипуляции, это про внушение, это какие-то вот ну, такие вещи. Да, мы это говорим... О... тоже можно владеть. Uh -huh. Мы это говорим о том, что ну, как мы экологичные люди, да, мы не рассматриваем, мы не рассматриваем, там... Ночная перестрелка. Мы экологичные расходы. Расходы надо. надо. Расходы. расходы. Каким образом можно? Ну, поменьше ездить на машине. Поменьше пешком чтобы на бензине Допустим, байлок, а, да, 100%. А, 100%. Да, можно перейти на автобус. Да. Если мы десятку из этого бухгалтерского баланса мы читаем, то здесь у нас сразу 100%. положительный денежный поток становится, 100%. правильно? Mm -hmm. И э, женщины очень любят этим заниматься. Я не знаю почему. Но вот мужчина может прийти в магазин, купить нужную ему вещь за 4 тысячи, женщина пойдет, найдет за тысячу. Только она потратит просто время, но найдет за тысячу а мужчина из-за этого выучили. Вот. Но ну, а здесь у нас уже положительный денежный поток. Да? И мы считаем, что этот положительный денежный поток это та свободная часть денег, которая образуется в кошельке вот данного человека. И у него возникает вопрос, куда эти деньги делать. На долги уйдут, потому что до этого он без конца занимает. Ага. Уже минус а -а -а. был. У нас есть еще с вами расходы по кредиту, да? да. Ежемесячные. Ежемесячные. Может тогда эти, эти деньги сюда И добавить? Погашение. Погашение. Okay. Или взять какой-то большой кредит, чтобы погасить более мелкие кредиты. Это, наверное, не зависит от а, того. Давайте, давайте так. Значит, Процентные ну, вы, ставки да. по кредитам падают. Падают, потому что Центробанк помешает а, ключевую ставку, да? Но проблема в том, что банк управляет своими рисками и процентными ставками таким образом, чтобы, в принципе, человек оставался в постоянной кабаре. Если не умеешь обращаться с финансами, лучше избавиться от кредита. Как только научишься зарабатывать там, в 3-4 раза больше, чем тебе достаточно для жизни, тогда уже можно подумать о кредитовании. Вот Но если вопрос. рассматривать, например, не кредит, а как ипотеку. Не культуры, культуры, но тоже, сразу, кредит или тоже классно. форма кредита. Да. Форма кредита, почему, мне кажется, все равно зависит от контекста очень много. То есть одна ситуация, когда молодые люди, там, 20 лет, идут к ипотеку да. на 30 лет, и, там, там быстро это они кредит. берут за 30, 30 лет, и первые годы платят да. только проценты, да. это, значит, это одна история. Да? Да. Другая ситуация, когда... Есть, у человека есть много квартир, доставшихся в наследство от бабушек, от дедушек, от американских дядюшек. Да? Он, их, он покупает еще одну квартиру в ипотеку, погашая через а да, это, ну, это, уже можно, уже. Да. То есть да. это, да. это, да. это да. другой бизнес. контекст, другая ситуация. Поэтому да. А, да. А, вот я бы просто от однозначных каких-то вариантов, что вот от кредитов надо непременно избавляться. Вопрос, опять же, это про то, что. Да, я сейчас готова увеличить стоимость. величка я ценит, а у меня будут покупаться. Здесь здесь про это. Здесь вот э, вы э, отдам я все кредиты, а при этом как я буду жить, да? Вот экономить на ездить ходить пешком курс армейский район или что? Как мне придется поменять свой свой образ жизни вообще? для того, чтобы следовать вот этой своей идеи волевому абсолютно решению, рациональному, для того, чтобы вот я сейчас вот решил разобраться, решил разобраться со своей финансовой ситуацией. Я за экологичный подход, за очень много поэтому без насилия над собой, волевые вот эти усилия должны обязательно сопровождаться.